Приходит мужик в магазин и говорит, «Будьте добры, взвесьте мне, пожалуйста, 375 грамм сахара, 190 грамм сыра и 165 грамм колбаски». Продавец в гневе все это взвешивает четко по граммам, отдает ему все, а сверху ложит пачку контрацептивов. Мужик так смотрит – «А это-то мне зачем? Я это не заказывал!» Продавец поворачивается к нему и говорит, «Чтоб такие, как ты, больше не размножались!»